В этом видео мы обсудим другой ролик, расположенный по адресу, указанному на экране и в описании данного видео. Надо сказать, что в отличие от ролика, рассмотренного в первой части, в этом ролике отсутствует долгое вступление, посвященное популярности теории и масонским заговорам. Я не буду приводить выдержки из ролика, так как он довольно сложен, я буду лишь ссылаться на факты из него. Если хотите, вы можете посмотреть его сами. В видео указывается, что известно, что звезды в северном и южном полушариях вращаются в разные стороны по часовой и против часовой стрелки. Видимое вращение звезд в разные стороны является косвенным доказательством шарообразности Земли. Рассматривая ролик, посвящен объяснению в гипотезе плоской Земли этого факта. Честно говоря, я никогда не слышал такого аргумента, что звезды вращаются в разные стороны. В разных полушариях, и поэтому Земля круглая. Поверим автору на слово и посмотрим его аргументы. Первым делом ролик ссылается на законные перспективы. Как известно, две параллельные линии, когда они уходят вдаль, сходятся в одну точку. Это можно наблюдать, например, смотря на железнодорожные пути, сходящиеся к горизонту. Автор исходного ролика рисует картинку того, как сходятся воображаемые лучи солнца для наблюдателя в центре плоской земли. Давайте для начала проверим эту картинку. Я рисую ее в программе трехмерного рисования Blender. Файл вы можете скачать по ссылке, приведенной в описании видео. Сейчас вы продолжаете смотреть на мою картинку. На ней мы видим, что лучи, в принципе, действительно сходятся особенно рядом расположены. Все эти лучи находятся в пределах 3 градусов от направления основного луча. Лучи, более удаленные от основного луча, сходятся немного хуже. Да и вообще, теряются на фоне близлежащих лучей. Но в принципе, мой рисунок только подтверждает слова автора. Далее, автор вращает эти лучи, показывая, что видимое их вращение будет с запада иным, нежели чем с востока. Это вполне логично, так как если вы смотрите на вращающийся предмет с одной стороны, то он будет вращаться, например, по часовой стрелке, а с другой стороны против часовой стрелки. Ничего в этом особенного нет. Правда, реально эти лучи не двигаются. Автор рассматриваемого видео просто пытается более наглядно продемонстрировать разнонаправленность вращения на примере лучей. Но в жизни двигаются только звезды. Давайте смоделируем пару звезд. Посмотрим, как они реально двигаются. Для начала давайте попробуем плоскую Землю. Звезды крепятся на куполе и вращаются вокруг вертикальной оси. Именно так рисуют вращение Солнца и звезд, объясняя, почему на плоской Земле есть часовые пояса. Я нарисовал вращение против часовой стрелки. Затем перемещаем камеру в другую точку по дуге окружности от центра плоской Земли видим, там то же самое вращение против часовой стрелки. Перемещаем камеру ближе к центру плоской земли и видим все еще то же самое вращение против часовой стрелки. То есть перспектива вовсе не дает того эффекта, о котором говорит автор обсуждаемого видео. Да и в применении к Солнцу перспектива тоже не давала этого эффекта, перспектива ответственна только за схождение лучей. А эффект противовращения давал разворот наблюдателя в противоположную сторону и вращение солнечных лучей вокруг другой оси, не той, вокруг которой мы вращаем звезды. Давайте попробуем этот эффект повторить к звездам, вращая их вокруг той же оси, вокруг которой автор обсуждаемого видео вращал солнечные лучи, постепенно перемещаясь по плоской Земле и поворачивая камеру в направлении центра плоской Земли мы видим, как вращение звезд против часовой стрелки становится вращением по часовой стрелке. То есть, перемена направления видимого вращения звезд обусловлена поворотом наблюдателя и вращением звезд относительно горизонтальной оси. В то время, как на видео автора обсуждаемого видео, звезды вращаются вокруг вертикальной оси где смены направления наблюдаемого вращения звезд нет, как показал наш эксперимент. Я думаю, в моделировании шарообразной Земли уже нет необходимости, так как доводы автора исходного видео мы опровергли. Заметим, что обсуждаемое видео могло получиться таким, как есть, как случайно, так и в результате продуманной стратегии манипуляции. Действительно, для манипуляции были использованы следующие приемы: первое. Ссылка на перспективу, которую очень сложно представить и которая совершенно ни при чем. Второе, вращение солнечных лучей, хотя они реально не вращаются, вокруг другой оси, не той, вокруг края, которой вращаются звезды. Третье, вращение звезд само по себе не обсуждается. Четвертое, в обсуждаемом видео забыто то, что в разных полушариях Земли видны разные звезды. Автор обсуждаемого видео не стал объяснять этот очень известный феномен вообще. В общем, как видим, Земля все еще твердо стоит на своих черепахах. Ой, извините, хотел сказать, твердо летит в космическом пространстве, будучи шарообразной. Не поддавайтесь на провокации, видео о плоской Земле содержит в себе грубые ошибки, призванные манипулировать вами. Осталось только понять, это сделано, чтобы просто-напросто нажиться на людях,